Это что за ритуал по приношению конфеток? Почему я не могу больше взять? Пора убираться отсюда. В смысле, если дайте мне еще конфет? Здрасте. Зоп, подкрасьте. Ой! Гляньте! О, господи! Ой! О, господи! шки и котятушки, и с вами снова Нелли. Прошу прощения за столь долгое отсутствие видео на моем канале. Но дело в том, что хомячок заболел. Хотя на самом деле он еще не выздоровел, но все равно. Буквально недавно, ну как сказать, недавно. Давненько уже. Ну да ладно. Вышла очередная обнованная игру I за Бам! Ваш собственный монстр. Правда? На самом деле, это башка Крейси, ну блин. Что ж, давайте попробуем. Не-не-не-не-не-не-не. Тут прикольно вышло. Как будто у Крейси, знаете, такой глаз. Давайте, в принципе, на бесконечном играть. Маршрусный монстр. О, боже мой! О, боже мой! О мой гад! Что это такое? Стоп, что это? Что это такое? Что это такое? Не, не, ребята, я не знала, я еще не играла в ногу. О, давайте какой-нибудь звук сделаем, типа. Хуй! Ну, а что, наверное, прикольно будет! И давайте-ка я тут это подготовила кое-что? Да. Идеально, Чтобы это можно вообще уменьшить там как-нибудь то. Ну ну что ж. ничего реально, уменьшить нельзя, что ли? Ну ладно, давайте вот так вот прямо оставим. Нет, ну, блин. Эх, это называется Наташа пропустила все обновы. О, да ладно, мешок стал светиться. Что это за магия? Лай! Да ладно! Правда, звук какой-то странный. Да ладно, давайте посмотрим, как выглядит наш монстр и как он меня убьет. Где он? Ага. Ой! Господи, как же клево! Что-то стало со освещением Стопендур. Яркость. А то потом скажете, что типа ни хрена не видно. Хау, хау. Эй, Хой! Ты Ой! где? Где ты? Бегите, где он? Где он вообще? Ну окей. Нафиг надо? Пипец! Для разблокировки нового контента в магазине осталось 100 монет. Да ладно, я что-то еще могу разблокировать. Оно кстапендр. Оно кстапендр какой-то. Бесконечно сладость или гадость? Но в принципе, он у меня уже был. Пиксельный все есть. Че не так-то? А, ребята, я случайно загрузила PNGшку И смотрите, что стало с монстром. О oh гад, что это? Бля! <свят> Ребята, это довольно страшно, давайте поиграем. Я просто хочу посмотреть, что из этого выйдет. О, пиксельный! Нет, но я не хотела пиксельный. Да что вы, ее Пипр. Йо Пипр, да. Йо Пипр. <свят> Где она? Ой! Господи, какая... Что это такое вообще? Ой! Господи, это, это реально ржачно. Какая-то какашка летающая Напоминающая медуза А как она меня убьет так? Она от меня вообще отвернулась Она меня жопой убила Привет, братан Нормально? Не-не-не-не-не-не Я не хотела в пиксельном Чего вы мне тут? Ваш собственный монстр Так, стоять Где глаз? А, вот Во. Давайте так оставим Играть она на моем этаже тут же, да? Серьезно? Нет. Просто игра встретила меня громким криком Хой. Гляди! О, господи! Ой! О, господи! Что ж, давайте-ка попробуем поиграть на бесконечном режиме с нашим собственным монстриком, который говорит ХОЙ. Зеленый и красный это просто быстрый бег. Видели? О, о, о! Ну ладно, первая попытка была неудачной, а я тут, о, я прошла. Я думала, я сейчас застряну, какая крыска! Господи! В смысле, бегите! Блин, в тут раз надо было бег использовать, я думала, я проскочу. Ну ладно. О, привет! На всякий случай, ребята, Ой, это говорит Тэмми, то есть персонаж из игры Undertale. А тут устали говорить Панки-Хой! Панки-хой! Обеда наша! Ой. Да хуй-хой! О, она стала быстрее летать! А, вот он летает! Господи! пират ты мой одноглаз! О, господи! Боже! Правда, поэтому Хой очень трудно определить вообще ее местоположение. Да ладно. И пошли, пошли, Томик. Пошли банки грабить. Блин, почему с трушком так нельзя сделать? Не, а чё было бы прикольно. Не, ну странно, прикольно на самом деле обновление. К тому же, знаете, учитывая то, что мне, в принципе, эта игра уже поднадоела, или так за пять, как говорится, то конкретно это обновление мне прям... Как бальзам на душу. Только я обещала Гренни, Гренни так и не. А все почему? Потому что Наташа жопа. А жопа-то ленивая. А теперь берем вот так. Берем вот так. И берем вот так. И одновременно у нас с вами появляется и быстрый бег. Только я зачем-то еще раз убежала весь этаж. И одновременно невидимость. Раньше я называла это бессмертием, но в принципе такая разница, все равно нас не убьет в этот момент. Здрасте. под подкрастьте! Очень удобно сделали то, что теперь у нас все мешочки, все вот эти вот бутылочки, в случае чего подсвечиваются. Летает где-то. Хой орет. Улетела. Улетела. Давайте посмотрим. Ох, ты, нифига себе, как она тут летает. Побежали? А то это, зараза, быстрая. Берем, и тоже побежали. А нет, уже не побежали. Кстати, котятки, если вы хотите увидеть какую-либо игру на моем канале, то заходите в группу ВКонтакте, там есть отдельное обсуждение. Пишите туда название игры, которую вы хотите видеть, и я обязательно попробую ее пройти. Ребята, только не Шрек, Пожалуйста. Собственно, подобным образом я в тот раз набрала тысячу мешочков. Сколько там? 1200 или сколько там было? Я уже не помню, если честно. Правда, собирала ей это на телефоне. Однажды я даже попыталась это заснять. Но камера говно. Я ее не зафиксировала. Короче, да. Но все равно... Хой! Как-то она, блин, реально быстро летает. А это хой-пуш, а может дают... 78... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! -во -во -во. Вот это я понимаю скорость! Хой-хой! А чё ж ты на второй не поднимаешься? О, тут что то горело, что ли? Вау, я только заметила! Как по мне, вот это гораздо страшнее, чем старая наша Крэйси. Тим, какая! Я все таки надеюсь, что Пабисы сделают подобную фигню на дружка. Давайте, что ли, добьем до ста мешочков. И думаю, хватит на этом. Потому что Кресси разогналась, как говорится, у нас не на шуточку. Да и я уже довольно-таки долго играю. О -о, -о, -о, -о, О! О! 98. 99! Давайте просто тупо Ой. поиграем. Я даже уже не буду ничего собирать. Ой. Отлично. Ой. смотрите. смотрите. Ой. О, 16 монет. Давайте-ка удвоим счет. Эй. Эй. ну <свист> <свист> Блин, ребята, мне это нравится уже. Смотрите. И кстати говоря, котятушки, если кто-то из вас хорошо умеет играть в Dead by Delay, то милости прошу, добавляйте меня в Steam и будем с вами играть вместе, потому что конкретно эта игра подсадила меня на все сто <свист> процентов. Точно что-ко. Эх, не доработали. Эх, не люблю ее эту песню. Вы можете открыть новую возможность и перейти в магазин? Что я там могу открыть? Сладость или гадость? Вообще-то, сладость или гадость? Я уже покупала. Эх. Ну ладно, давайте купим за монеты. Что уж теперь. Боже мой. Преследуйте тыку, чтобы получить дополнительный денежный бонус. О, даже конфетки стали подсвечиваться. А я могу задуть свечи? Я могу задуть подсвечи! Блин! Классно! Я, кстати, даже не знала, что добавили вообще вот эти вот объекты. Побольше тык. Знаете, в принципе, я точно так же ною, когда я нажимаю на свою гигрому. На всякий случай, косятки гигрому это доброкачественная опухоль. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Единственное, мне самогласно не напрягать сильно руку, иначе громко лопнет. Я буду вот так быть точнее, посильнее. И мне могут с радостью врачам путировать руку. Почему с радостью? Да потому что какашки. Они. Вот и наша тыква. А! И не только тыква. Ой, ты какой-то сейчас в ловушку прям загнала. Не, ну мне кажется, что-то добавили все-таки в эти конфеты, их не надо есть. А, а где тыква? Ну ты от меня сейчас точно свезвелей получишь, тыква. Вот зараза. Ой, -ма -ма. нафиг мне сдалась эта тыква. А что, я так на ней не могу нажать, что ли? Эй! Ага. Это сразу летело в подвал, а мы начали движение чуть-чуть раньше. Куда это вот ты упрыгал от меня? Как говорится, нафиг надо. Смотрите, сколько тут конфет. Это что за ритуал по приношению конфеток? Почему я не могу больше взять? Пора убираться отсюда. В смысле здесь, ли? Дайте мне еще конфет. Хотя, в принципе, они на полу лежат. Вот точно, крейсик, Ко-ко-ко. Кто-то доски щепилил вообще непонятно кто. Давайте-ка пройдем. Жух, и мы выбрались. Ура! Тыквенная вечеринка? А что за достижение, я не знаю. Поймайте четыре тыквы. Ваше лучшее время. Ну блин, ну я за тыквы гоняюсь. Вы что, не понимаете, что ли? Давайте посмотрим видео двум счет. Ну что ж, котятушки, вот такое вот обновление. Черт! постойте а она меня так не поймала играть Не думала ради рухла но блин она меня так и не поймала где ты все она начала движение Оно начало движение я не знаю что это вообще такое это просто какой-то демон вышедший из глубина. надо и вот я к нему иду сейчас вот я соберу еще один глазик вот просто подождем давайте ее здесь И мы посмотрим на это. Вот она меня видит, а я вижу ее. <свы> о боже мой, что это вообще такое? Ясно, это реклама. Ну что ж, котишки, вот такое вот обновление у нас вышло. Хотя вышло оно давненько уже, так сказать. Поэтому думаю, что вы все уже прекрасно о нем знаете и давным давно поиграли. Думаю, что Крейси тоже было приятно примерить ваше лицо себе на мордочку. Ну что ж, котятушки, а на этом все. Если вы хотите больше видео, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. И пишите в обсуждение, какую игру вы хотите видеть на этом канале, и я обязательно постараюсь исполнить ваше желание. Также в группе скоро будет проводиться конкурс, где будут разыгрываться стикеры и элистина, поэтому заходите и участвуйте. Все бесплатно. И напоследок котятки LC открыто. Но, друзья, я не добавлю. Я не вижу в этом смысла. Ах. Ну что ж, всем бобра и всем пока!